Всем привет! Очередной обзор Airdrop, который проходит на бирже Eobit, где мы зарабатываем монету FastDollars. За выполнение простых заданий нам насчитают определенное количество монет, которые мы сможем продать в июне на старт торгов. Когда именно откроют торги, новостей пока что нет, просто зарабатываем монету. Также в июне на старт торгов откроют фарминг, памп, Ссылка на регистрацию в описании. Для мобильных устройств можете использовать QR-код. Регистрация за одну минуту. После авторизации ничего делать не нужно. Верификацию здесь не требуют. Вот вывод криптовалюты фиата без прохождения КИС. Итак, по заданиям. За регистрацию TelegramBot дают один раз тысячу монет. Остальные можно делать каждый день. Любой на ваш выбор. Все задания выполнять не обязательно. Депозит, рейд, своп, фарминг, 10 дайсов. Снял отдельное видео, ссылки в описании. Рассказал, как выполнять. Твиттер ВК отключен. Facebook работает у кого. Он активный. Размещаем посты. Содержание поста следующее. И разбавляем своим текстом, каждый день разным. Тогда вас Фейсбук не заблокирует за спам. Пишем 10 сообщений в чате. 400 монет приносят. Общение тут. Снимаем обзоры для YouTube, TikTok, при желании и возможности. И проверяем других пользователей. Каждое проверенное задание другого участника 100 монет, по 12 в день. Самое высокооплачиваемое задание – QR-код, Telegram, пост. Как их выполнять, посмотрите в описании. В общем, листовка с вашим QR-кодом. клеим в общественных местах, на досках объявлений. Делаем фотографию вместо размещения. Загружаем на сайт фотку, получаем ссылку, вставляем в ответы. По 5 листов в день можно выполнять. Здесь размещение определенного текста в группах Telegram по криптовалюте. Содержание. Любой выбирайте, размещайте, делайте скриншот, получайте ссылку, вставляете сюда и нажимайте «Проверьте получить». 5 заданий 4500, 5 заданий 3500. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, пока.